Теоретически я проехал в темные места и должен неплохо проходить. Ты нормально проходил. Но я там заранее предупреждал. Да там участок дороги совсем в лесу. И вот получается, что не достаешь до ретранслятора. Конечно, баланс белого совсем, конечно, прошивый Ладно, всем привет <как> Блин, желтый Жутко Хоть бы свет, что ли, повернуть Ой, все Глаза мои, глаза О, баланс Всем привет История такая. Я все пытаюсь облегчить свою машину. Что-то вырезаю, что-то снимаю, что-то меняю на более легче. Ой, что-то я обрался. Ну да ладно. Что-то меняю на более легче. Пустой коллектор у меня раньше стоял чугунный. Вот такая, бандура такая. Не Сейчас поставил пластиковый. Впустной коллектор. Точно такой же. Все то же самое в нем. Все крепления, все то же самое. Но он пластмассовый. И он легче. Так вот, по поводу дроссельной заслонки. я да. она у меня? Как вы видите и понимаете, я ее облегчил. Срезал с нее трубки, трубки, трубки. Блять, там видео все будет большое, сука. А, вот они. Трубки подогрева. То есть, и раньше был с подогревом. Сейчас он без подогрева. Соответственно, снял трубки, которые, в которых идет охлаждающая жидкость движка. Трубки снял. Здесь вот где у меня была эта хрень. А, нет, ну и хуй на нее. Так вот. Вырезал, срезал эти трубки, которые, в принципе, сейчас не нужны. Ну, надо не. След от болгарки остался. Так вот, по поводу впуска. По поводу датчика EGR, это дурдом какой-то. Я снял один датчик, вернее шланчик EGR снял с клапанной крышки на впускную коллектор. И у меня еще один стоит с клапанной крышкой перед дроссельной заслонкой. Наверное, меньше тысячи прошло. Видно, нет? Во, видно. Ковер, дроссель весь засранный. Весь. Он след пальца. А там идет, вот сейчас вам покажу, если интересно вообще а там идет вот такая вот трубочка вот она вот она пукуленькая где вот отсюда выходит и вот вот вот и сюда заходит то есть вот эта вот хрень вот она Трубочка маленькая тоненькая трубочка заходит заходит так вот заходит вот сюда то есть аба это стоит все вот так вот прям просто я не особо вижу я с фронтальной камеры снимаю это ставится сюда вот это ставится суды. Вот там дроссель. Соответственно, эта трубочка, тот самый ЕГР. Вот. опа, папа, сорёт вот сюда вот. То есть сделаю небольшую поправочку. То есть не ЕГР, так таковой, мне же все механический. А трубочка это идет из крышки распредвалов перед дроссинно-заслонкой, для того, чтобы подогревать заслонку. И вот эти вот две трубочки, которые я срезал, показывал чуть перед этим. Эти, в эти две трубочки тоже идут два шланга от, э, от движка. Не помню, где именно уже идут. От движка, чтобы греть также э, этот дроссинную заслонку. А трубочка большая. Остая. Она выходит из клапанной крышки идет в впускной коллектор. То есть рециркуляция картонных газов идет из клапана крышки, выпускной коллектор и в двигатель Но это дальнейшее тоже будет переделываться. То есть у меня сейчас тросель без подогрева, без трубочки, которая идет к э дроселю -э, перед ним. То есть э -э, впуск, пайпинг и трубочка. Э -э маленькая, эта тонкая туда идет. То есть ее сейчас нету, и трубка еще не убран, он тоже, будет убран, уб, тоже будут упена, тоже буду убирать. И две трубочки для подогрева точно заслонки, их тоже нету, соответственно, я испилил эти две маленькие короткие трубочки. Это дурдом. Это считаете сами, что это срет сюда, потом это вся радость. Гадость оседает на пустом коллекторе внутри, потом эта вся гадость уходит на в, в пустные клапана. В пусты клапана начинают засираться, начинают плохо закрываться и начинают прогорать. Соответственно, вывод, все правильно. И этот датчик вернее, и эту трубку я буду снимать к чертовой матери. Я ее, скорее всего, глушить не буду, чтобы она выплевывала наружу на дорогу. Потому что если ее заткнуть, то будет плохо будет избыточное давление. Хотя там тот-то, тот не ну, может быть, даже это скину. Ужас, блин. Ради экономии что они только не сделают эти производители автомобилей? Ну, что проехала машина? Меньше тысячи. Все уже грязь. Ужас. Ну все, пока все. Сейчас дособираю, вон какую А, ладно, потом покажу. Фоткай. Все, давайте, пока. Дособираю это все. Время уже позднее. Я в своем Там гараже. Раз, надо уже ремонтировать. Все это доделаю, засобираю. Там надо еще получить. Ну ладно, чья И дальше буду делать. Всем пока. Ой, устал я уже. Ну, в общем, как-то так. Снимаю радиатор. Компрессор сейчас буду снимать. Короче, я кондиционер снимаю. Сейчас остался у меня компрессор сам. Вот кому интересно, вот радиатор родной, водяной. А, вон там вдалеке. Я даже поближе. Ой. Вот он. Вот он, красавец. А вон вентилятор. Это все кондиционер Вот такой вот радиатор кондиционером у нас стоит. Здорово, какая отдува. Ну, вот так. Верхняя часть всей этой конструкции. Ну как-то так вот. Сейчас потихонечку это делаю. Короже у меня, к сожалению, пока не особо прибрано. Сейчас это делаю, поставлю это. Поставлю. Поставлю впуск. Вон он мой, впуск. Огонь впуск. Так. Как это стоит. Тут протянут. А, датчик же еще. еще датчик поставим. О. Чем короче, чем больше, вернее, даже не так. Чем короче, вот он бросит, чем больше, тем ему лучше. Ну вот. эти радиаторов нету. То есть этот я обратно поставлю. Как бы все на месте. Я только компрессор сниму, ремень отцеплю. Это дело все приподниму. Вот. Вон ну, топки-то у меня лежат. Как говорится, заморачиваюсь, так заморачиваюсь, как обычно. Этот, который от корпуса идет. Там внутри в корпусе я ее заделал, и вон она беленькая там блестит. Я даже немножко видно. Так вот там, это от корпуса, там испаритель, это уже на сам компрессор, на сам этот, фу, жарко, кашу, я еще делал с этих домов, а что вот как-то так, на память. еще вон туда, кстати, кому интересно, ребра срезал. То есть вот, у них только следы остались. Срезал, тынц, тынц, тынц, тынц, тынц, тынц, тынц, тынц. Это, правда, я оставил, ну, потому что, ну, как, совсем уж облегчать там его я не вижу смысла. Вот. Ну, значит, еще пару часов я буду доделывать. Заберу и прокачусь немножко. Посмотрю, как у меня все вышло. Как это все у меня получилось. Но ну, я думаю, хорошо получилось. Как бы минимум, хотя бы около, я так думаю, килограммов пяти это будет. Может быть, семи, может быть, десяти. Потому что там компрессор тоже не маленький. Сейчас подниму до компрессора, доберусь. Полты с него скручу чуть отдохну, отдохну, с все волосом. что-то уже устал заехать часов 6 время уже, по-моему, 7 или 8 это делаю это все, все сделаю и пока все а, еще это залью себе водицы, ну водица у меня есть вон Он где-то еще есть, можно вот туда же тумы захерачу. ну все, пока до следующего включения в эфире все, ребят всем удачи, обсуждайте там свои дальше термостаты, а я буду дальше ремонтироваться компрессор снимаю ну, сейчас начнется обсуждение что ли график -то, ну, ну, короче я снимаю Все. всем пис так ну вот ребятушки до компрессора я добрался вообще ничего сложного нету сейчас буду предпринять откручивать поликонник вот он, какая шланчик Наверное, я подкручу, чтобы не потерялся. Может, я откручу. Кстати, подшипник чужой, как ни странно. 10 лет уже подшипник чужой. Ну все. Очередную штуку достал. Хм. Это пластина, на которой держится компрессор. Кстати, Хорошо же видно, ну да. Вот ролик натяжной ложки. Кстати, уже шумит. Шумит. Вот натяжение его вот он, болтик. Вот он. Такая вот штука МЦ. <свы> все, певчаю, облегчаю, облегчаю, все, удаляю, удаляю лишнее. Сейчас только ремень разрежу. Еще раз перепроверю, буду собирать.